Приветствую, мои любимые, с вами Елена Дегурова и вибрационный прогноз на неделю с 1 по 7 июля. Я вас поздравляю, лето в разгаре, средний месяц прекрасного лета, отдыха, возможно, кто-то уже едет на море. Кстати, по поездкам тоже смотрите в клубе всю информацию, потому что после 8 июля и по конец июля очень-очень напряженные дни. Итак, ладно, прогноз а, на июль месяц. О, нет, простите, на эту неделю, конечно. А, грядущая неделя обещает быть а, особенной, давайте скажем это так. Она буквально пестрит различными событиями, большинство из которых, слава богу, позитивные, несмотря на напряжение, появляющееся примерно в середине, бояться особо не стоит, напротив. Появится множество возможностей, которые помогут изменить жизнь к лучшему во всех областях жизни. Кстати, про сферы жизни, про области жизни это будет следующее видео. Обязательно подпишитесь на канал, включите колокольчик, чтобы получить оповещение о выходе нового видео. И, конечно же, все детальные описания на каждый день, они в клубе жителей. Ссылочка на то, чтобы стать участником клуба, она под этим видео. Не нашли? Пишите в личку, не стесняйтесь, счастье не терпит скромности. Итак, мои родные, первое событие закладывает череду судьбоносных событий. Поэтому, начиная со вторника, старайтесь отслеживать свои эмоции, мысли и чувства. Не желайте никому зла, не пытайтесь продавить свое мнение, если никак не получается найти компромисс. Рекомендуется, напротив, на некоторое время стать ну, интровертом, а, заглянуть внутрь себя, познакомиться с новыми или старыми тараканами в своей голове, может быть, их познакомить между друг другом, постарайтесь проанализировать все, все, что когда-то было и то, чего бы вы хотели достичь в ближайшие несколько месяцев или даже полгода. Разумеется, хороши будут и ритуалы очищения помещения, очищения себя, чем мы заниматься будем уже с сегодняшнего дня, с 1 по 5 июля. У нас будут сеансы на местах силы, вибрационные сеансы, которые будут задействованы через рот и, ну, в общем, там 5 сфер жизни. И это будут великолепные сеансы, уже 19-й поток. Далее, смотрите, наблюдайте за соцсетями, будет марафон, который посвящен будет роду и деньгам, деньги через род. И, в общем, в таком направлении будем действовать. Это маленький секретик, поэтому наблюдайте за моими соцсетями, чтобы не пропустить это, это мероприятие. Вот, что еще полезно? Опять-таки, не просто полезно, мои родные, я не люблю э, говорить сложными терминами, я не люблю вдаваться в детали, почему нужно, нужно сделать то или иное. Я даю корректировки, которые вы даже не замечаете, что эта корректировка и как она на вас действует. Вы просто идете в ногу со временем, со вселенной. Поэтому... Одна из корректировок негатива, который может прилететь вам в период затмения – это очищение помещения из себя. Вторая корректировка – это освободиться от старых вещей или расстаться с надоевшим человеком. Это лучшее проживание для подобных дней. Имейте это в виду. Не буду вдаваться, чем грозит вам не делание этого, не буду вас пугать. Просто знайте, что каждое мое слово, оно дается не в пустоту, а дается конкретная корректировка определенных неблагоприятных событий. Далее, постепенно начинает ощущаться некоторое затруднение в сфере коммуникации. В предыдущем видео прогнозе на июль я об этом говорила более детально. Посмотрите у меня на канале другое видео, где я даю прогноз, астрологический прогноз на июль 2019 года и даю определенные рекомендации. Итак, в полную силу оно еще не вступает. Вот это вот затруднение, так скажем, да, еще не проявляется. Однако люди начинают... Довольно сильно делать акцент в речи на себе. Пособ обсуждения чего бы то ни было становится чуть более напористым. Но вместе с тем э, приходится по нескольку раз прокручивать мысли в голове. Некоторым может показаться, будто их не слышат или их не хотят слышать. Вы просто знаете, что это такой период. Начинаются всевозможные путаницы с корреспонденцией, с поездками. Поэтому старайтесь внимательно проверять билеты, чеки, письма перед тем, как начать решать, нажать какую-то решающую кнопку на экране или поставить свою подпись. Читайте, вдумывайтесь, не делайте это на лету быстро. Могут быть путаницы и очень неприятные не в вашу сторону. А третье влияние является логическим продолжением второго. Сейчас возникает потребность делать все размеренно, спокойно и вместе с этим уделять внимание деталям. Хочется, чтобы вокруг все было ну, не хуже, чем у других. Если лучше, то и вовсе так бальзам на душу, да, идеально в данное время затевать ремонт, чтобы поменять атмосферу в квартире на этой неделе. Не экономьте на материалах желательно использовать экологически чистые материалы, проверенные. Если не планируете а, следовать такому совету, то хотя бы постарайтесь покупать то, что точно послужит долго и качественно, да? То есть вот если вы выбираете между а, одной вещью, которая вам действительно нравится и вы понимаете, что она качественная, или что-то со скидкой а, на распродаже, вот поверьте, возьмите это качественно вы будете увеличивать э, свою финансовую сторону, вы задобрите Грегор богатства этим э, действием, вы э, сможете потом наслаждаться, ведь смотря э, и пользуясь вещью, которую вы купили на распродаже, и она вам не очень нравится, вы будете усиливать только поток бедности, а взяв то, что вам нравится, то, что будет служить долго, то, чем вы будете наслаждаться, вы будете усиливать, ну, так скажем, ген богатства, о котором мы будем говорить позже очень-очень детально на наших занятиях. Поэтому, мои родные, и это крайне важно делать особенно на этой неделе. Всегда, но на этой неделе особенно. Также уделяйте а, внимание и внутренним желаниям. Наблюдайте, каковы они, о чем они. А, например, дети давно хотели двухъярусную кровать, вам не хватало еще одного сервиза на кухне? Да? Вот время исполнять эти желания. А я тоже сегодня поеду покупать себе большой-большой подарок. Вот, так что а, сделайте это, и вы усилите, вот особенно если это сделать 1 2 июля, это будет особо а, благоприятно, одарить себя любимым. А, четвертое, тоже, четвертое влияние тоже тесно переплетается с предыдущими. Изменяется сфера финансов и отношений. Внезапно даже самые яркие, напористые и харизматичные люди станут чуть сентиментальнее и чуть ранимые. Сексуальное напряжение в отношениях немного спадает, уступая место романтике. Хорошее время для того, чтобы ходить на свидания, вспоминать о прошлом, предаваться совместным воспоминаниям. Мужчины могут инициировать разговоры о создании семьи о рождении детей, о домашнем очаге. И будьте уверены, сейчас они как никогда искренне будут в своих желаниях. А также изменятся и отношения к финансам. Некоторым захочется сэкономить, а вложить крупную сумму в недвижимость. Да, то есть у каждого будет свое направление. И весьма неплохое время для подобных действий, мои родные, между прочим. Опять-таки я напоминаю, что... Частично благоприятные и неблагоприятные дни по разным сферам жизни я дала в предыдущем видео на моем канале в YouTube. Вы можете зайти в YouTube, набрать Елена Дегурова и выйдет в мой канал. Добавляйтесь, подписывайтесь, включайте колокольчик, чтобы оповещать новые видео. И, конечно же, я обязательно вам напоминаю, что самая подробная, самая детальная информация расписана на каждый день заранее она вас ожидает в клубе «Яркожители». Там же рекомендации по каждому лунному дню, практики, ритуалы. То есть все, что вам нужно для счастливой жизни, расписано, подготовлено для вас. А также доступны некоторые мои платные, достаточно недешевые и очень ценные тренинги. Они для участников клуба безоплатно. Поэтому переходите по ссылочке под этим видео. Становитесь участниками клуба и вместе будем становиться еще более счастливыми. С вами была Елена Дегурова, а в следующем видео мы пройдемся по рекомендациям на эту неделю по каждой сфере жизни. Так что следите за выходом нового видео. Пока-пока.